Привет, друзья! Чтобы сделать 8 тысяч шагов в день, мне нужно обойти вокруг дома 27 кругов, по 300 шагов в каждом. Я с удовольствием это делаю. А самое трудное во всем этом – это расчистить дорожки, по которым ходить от снега.